Что в рыбалке главное? Ну конечно, рыба. Да, такая, чтоб старшитный глаз, чтобы скулак попадется, пусть красит. Тоже вам, ни фига. Жареный в сметане, он тоже не дурак. Прекрасное неленское утро. Душевно так поспали, где-то птички чирикают. На улице градусник пока не смотрели. Но, в принципе, в Узбе такая же температура. Баланс, баланс. Во всем должен быть баланс. Где-то вроде как говорят солнышко должно встать. Будет здорово. Да, вот, пойду посещу вот это вот заведение. Посмотрю, может там теплее. Это у нас Андрюха. Сейчас он до меня дойдет, я ничего не заберу. Там малая котечная. А вот Костя на Большом котечном. Танцор. Ну, говорит, коньки не взял. А так бы, так бы обязательно нам бы показал бы шедевральные пируэты. Знал бы, не поехал. Здесь руки отваливаются. Йоу-йоу, вот здесь и отоборимся. Красота. Красота. Ни разу здесь не были зимой. Вот Костя меня тут чайком почет. Мы, главное, не успели еще даже ни одной дырки зашаманить уже. Да, это не главное. Мы что, сюда дырки ковырять приехали? Дырки, у нас вон есть ковырять. Дважды ковыряйте с... союза. Ты в другую не... с... другую сторону-то включи. Слон. Несколько слоев. Не ругайся в Божьем храме. Походи вам на и вот. Ударил. Да, Все. А я. А я, а я, а я, а я, а я, вот здесь, не помешаю. А бабай. Тяжело? Тьфу. Дырочку сделали. Два дня добирались до, до рыбалки, да? Два дня. Долгая дорога. Все, на месте. Начинаем удачить. что там роет рыбу фон целыми этими лопатами выковыривает что дамы и господа, я поймал первого кушка. Хотел всего лишь глубину померить. Наверное, один и был, да? что ты поймал? А слушай, оно такое, зимой даже кажется, что оно меньше, да, озеро? А? Парни побегали, побегали в радиусе 15 метров и успокоились. И решили сидеть рядышком. Рядышком, в смысле рядышком со столиком. Да, ближе, ближе до Да, вот. Там что-то, там что-то. Пошел снежок. сказал. Поехали. И махнул рукой. Словно доль. По питерской. Питерской. Газани. Блин, что не газану Большой почетный круг у нас пельмени. С самогоном. Писечка топится. Ну не очень жарко. Дюрюха опять. Опять ест. Опять ест. Никто не ест, а где он Я, ест? Яйца ест Майонезом. А костя мерзнет. Нет! Найн! Них! Вот так вот, вот так вот доехали мы сегодня. Всему голова. Пища, на первый взгляд, непритязательная, но очень полезная. И тут главное соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И тогда этих пельменей можно съесть до сотни.